Я рекламу обычно не смотрю, но иногда попадается. Сегодня попал на фильм в Ютьюбе, знаете, там сбоку. Старый фильм «Гений» называется, Сабдулова. Такое ностальгическое кино, когда там машины ездят по улицам, смотришь «Москвичи и Жигули» только. «Викарус» там пытается народ толпиться, набиться, полный карус. Такое когда-то было. Из магазина очередь тянется аж на улицу. Вот, поностальгировал немножко, посмотрел этот фильм, вспомнил старое. И там, в этом фильме, суть фильма о том, что там есть парень, который дурит милицию, потому что изобретает, он изобретатель, изобретает, изобретает какие-то гениальные изобретения, а милиция такая вежливая, она его не бьет за это, не лупит, потому что он ее дурит. А наоборот, он ей нравится, они говорят, ну ты гений, молодец, хороший парень. Вот, прикольный фильм. Вот... С удовольствием посмотрел, и на что обратил внимание, что там много тех вещей, которые считались гениальными тогда. Сегодня мы им пользуемся, ими пользуемся в обиходе, и даже не думаем о том, что это когда-то было невероятно, как круто. А ведь если мы о них бы рассказали лет 20 своим друзьям когда-то, что это будет, ну, например, я не знаю, там, телефон, который я сказал бы, например, э, у меня будет телефон, на который я смогу снять фильм, и все, у кого будут такие же телефоны, они смогут его посмотреть в прямом эфире. Они бы посчитали меня сумасшедшим. Точно так же, как iNorm, я говорю, что когда-то будет обыденным, кто-то будет носить в кармане, люди будут носить его в кармане, это органический йод, и принимать по надобности, то есть регулярно потому что большинство проблем – это как раз недостаток йода, это щитовидка, это нарушение обмена веществ, что опять же от щитовидки зависит, то поверят мне сегодня, наверное, только те, кто сталкивались уже с этой проблемой, и то те, кто принимали и уже получили, и имеют какие-то результаты. Остальные будут думать, что это фантастика, болеть, принимать лекарства, или пить неорганический йод, надеясь, что организм его как-то переработает в органический и усвоит. Но то, что минимум 50% всех болезней благодаря вот этой вот баночке Могут не возникнуть в организме вовсе Для них это будет все равно оставаться фантастикой До тех пор, пока это не превратится в повседневность Как сегодня превратился в повседневность коралл в бутылке Сегодня меня уже никто не спрашивает, что за мусор у тебя плавает Мои друзья это все знают И все больше я встречаю незнакомых людей, у которых я вижу, замечаю коралл в бутылке а ведь 8 лет назад, когда я впервые опустил в, в свою бутылку коралл, это было фантастикой. В Гамбурге, во всяком случае, потому что я здесь был, скорее всего, одним из первых, кто это сделал. Я снимал ролики об этом, здесь можете посмотреть, как коралл чистит воду, как делает ее щелочной, как за одну минуту можно из простой воды сделать самую лучшую, которую, о которой можно мечтать. То есть, наглядно показывал, замерял воду приборами до того и после того, как опустил коралл. Но люди смотрели на это, и для них это казалось фантастикой. Поэтому, когда я сегодня вижу людей с кораллом в бутылке, я понимаю, что фантастика уже стала повседневностью. И это когда-то станет повседневностью. Как стали повседневностью очки, например. Раньше же у кого было плохое зрение, просто ничего не видели. Сегодня такого нет. И я уверен, что огромное количество диагнозов, провоцируемых недостатком йода в организме, скоро тоже уйдут в прошлое, как и лекарства от них. Но пока это только фантастика. Ну а тем, кто найдет под этим роликом ссылки на эти продукты и не поленится о них почитать подробнее, добро пожаловать в будущее!